Я вам совсем забыл похвастаться, то, что я пробежал 10 километров в рамках московского полумарафона. Слишком я зол был, то, что возился так долго с КДЭшкой, так что я теперь вот в этой маечке сижу, проведу сегодняшний урок. Медальку так уже быть показывать вам не буду. У нас продолжается тема 106.2, в которой мы разбираемся с графическими дисплеями дисплей-менеджерами, точнее. Мы поговорили уже о, KDE, о Gnome, а вообще у нас этот э, эта тема должна быть сплотнута, Light DEM, то есть дисплей-менеджеру Light. Таком. Это такой дисплей-менеджер, который предоставляет тоже функциональность, тоже что и GDM, но является таким облегченным. И он не зависит от библиотек Gnome. Он по умолчанию у нас поставляется вместе с Ubuntu, поэтому мы сейчас сразу запустим Ubuntu десктоповую и в ней это все посмотрим. Часть четвертая. Глядим на LightDem, что это такое, как его настраивать. По умолчанию, когда мы с вами устанавливали эту Ubuntu для рабочих станций, я сказал ей, чтобы она у меня автоматически пускала того пользователя, которого я создал в систему, без ввода пароля. Поэтому, когда мы запускаем нашу Ubuntu, обычную для рабочих станций, у нас не выскакивает дисплей-менеджер, он не спрашивает нас введение логина и пароля. Мы это поведение сейчас поменяем. Но для начала пойдем посмотрим на LightDM. К слову, как я и говорил, в Ubuntu для рабочих станций он уже установлен по умолчанию. Если бы вы его захотели установить на Ubuntu сервер, вам нужно было бы написать apt-get install light -dem. Но на самом деле этого было бы недостаточно. Сейчас я здесь выполняет команду, он здесь как бы и так установлен, поэтому он напишет, то, что ничего делать не надо, у нас так есть лайдем. Код, Если его ставить на Ubuntu сервер, то он вроде бы установится, но затем, когда вы попробуете войти в систему, он скажет fail to start session. И нужно будет устанавливать дополнительные пакеты, что-то вроде то ли Ubuntu Session, то ли Unity Session, я не помню. После этого у вас начнет пускать систему, но сразу же будет выкидываться обратно. То есть по человечеству, чтобы установить его на Ubuntu сервер, нужно там полазиться и поставить множество дополнительных пакетов. Но это не тема занятия сегодняшнего. Вообще графика нам не должна быть очень интересна, когда мы говорим о Linux. Поэтому мы сейчас разберемся с текущим нашим LIDM. По умолчанию его настройки находятся вот здесь, в папке etc. LIDM. И здесь у нас есть наш файл конфигурации light.dm.conf. Давайте сразу глянем на users.conf. Здесь у нас настройки конфигурации пользователя. Он показывает, какие ID пользователя могут быть э, использованы в Display Manager. То есть, кого показывать, кого не показывать. По умолчанию у нас вообще там ничего не показывает. То есть, это такой файл конфигурации. Здесь все, в принципе, подробно написано. Я думаю, ничего сложного в этом нет. Нам гораздо интереснее посмотреть. Давайте мы его даже откроем, наверное, редактором. v Файл вот этот вот, lightdm.conf, нас интересует. Сама конфигурация lightdm. Он очень такой, вы видите, тривиальный, простой. Здесь особенно ничего не написано. Здесь есть автологин-юзер. Вот эта вот строчка, которая говорит то, что пользователь семаев у нас в всем автоматически. Я хочу эту строчку закомментировать, чтобы у меня все-таки запрашивал пароль. Я нажимаю клавишу и insert и пытаюсь поставить решеточку. Все, я закомментировал строчку, сохраняюсь, перезагружаюсь. И вот мы видим, как выглядит наш LightDM, Light Only Display Manager, который в принципе похож на гном очень сильно. Поведение мы уже смотрели, как у KDE, как угодно менять конфигурационные файлы. Здесь есть в, тем, в том же конфигурационном файле все прочие параметры. Мы можем поменять фон, мы можем сделать так, чтобы у нас не предлагал пользователя по умолчанию наверху. Мы можем спрятать гости, мы можем делать неспаляющий список пользователей. Мы можем вообще сделать окно для ручного ввода логина пользователя. То есть это все настраивается. Проблема в том, что мануала по LightDM нет. Но зато есть файл конфигурации тестовый файл конфигурации, мы можем на него глянуть. Значит, давайте перейдем в папочку user R, share doc light, И в этой папке у нас есть заархивированный light -conf. Это такой пример всех возможных опций light Потому что вы видели, у нас там всего четыре строчки, одну из которых я э, за, раз, закомментировал. Мы можем сказать, допустим, архиватором G, G У нас потому что GZ архив, поэтому я его, давайте красиво разархивирую G Unzipом. Скорее всего, нужны права суперпользователя. Прекрасно. Смотрим. Отлично. Архив был разархивирован, то есть, не увидите, пропало расширение GZ мы можем теперь его посмотреть. Давайте, наверное, откроем его, попробуем лэсом лучше, наверное. Чтобы можно было достать, потому что очень здоровый будет файл. И вот основная конфигурация. Видите, здесь огромное количество опций, каких угодно. Количество дисплеев, количество учетных записей, настройки кэша, какие использовать модули для авторизации пользователя, настройки их сервера все что угодно. Uh, из интересного, тут я должен сказать, нигде нету строчки гриппер uh, текст, то есть я нигде не могу ввести никакой текст в окно входа в систему. Я очень много гуглил сегодня и обнаружил то, что по умолчанию у нас Light uh, не поддерживает строку приветствия. Если я ошибаюсь, если кто-то знает обратную информацию, ну, пожалуйста, не пишите в комментариях видео, я сразу же его обновлю. Но я не нашел ничего. Uh, при этом, как бы внешний вид нашего Light вот, у нас здесь идет, идет. Идут опции. Внешний вид определяется специальными темами. Так, наверное, проще сказать. Чтобы посмотреть темы, escape, zq, мы можем перейти с вами в папку user x -Greters. По умолчанию у нас есть один только гриттер Unity-Gritter. Unity Gritter. Это Unity у нас такая тема вообще рабочего стола, рабочей среды Ubuntu по умолчанию. Уже несколько версий, как они перешли, на этот Unity. Unity достаточно такой удобный, легкий, красивый. Это такая фишка Ubuntu. Так вот, по умолчанию у нас установлен этот Unity-Gritter. И если мы с вами еще раз посмотрим конфигурацию, где я там в нее заходил, так, мне нужно все-таки перейти поглубже, V, ETC. Light в конфигурацию LightDemo а мы видим то, что у нас здесь в принципе нет никакой строчки по э, теме. Мы можем сейчас установить новую тему и эту тему использовать по умолчанию. Сейчас покажу как. Выхожу из этого файла конфигурации и установлю какую-нибудь тему. Например, в одну тему LightDemo. А. Давайте я перейду во-первых, домашнюю папку. Мне комфортнее, когда у меня в начале строки Моя домашняя папка. Точно так же. AppGet. Install. И тема LightDM, Родная LightDisplayManager. Называется LightDM GTK. Gritter. Немного она есть. И находится в той же папке, где мы сейчас были. Пум -пум. Вот это. User. Share. Gritters. И здесь появился у нас LightGritter Desktop. Можем посмотреть любой из этих новых созданных файлов, они абсолютно одинаковые. LightGritter. Напоминаю я то, что нам консоль показывает разными цветами разные свойства файла. Можем посмотреть сейчас их. Ну, Давайте сейчас глянем. Этот файл, тут как бы ничего особенного. Тут есть имя ее и тип приложения. Приложение запускает LiteGTK-гритер. Как бы ничего особенного, здесь мы поклоняться не можем. Если мы хотим влезть вовнутрь темы, это уже начинается такое а программирование, которое нам сейчас как админам Linux вообще не нужно. Так вот, давайте мы посмотрим, допустим, ls-l. И видим, в чем разница между GTK-гритером и light.gritter.desktop. А, ну, то есть между вот этой строчкой и этой строчкой. У нас абсолютно разные права указаны. Поэтому у нас цветом выделено вот это вот синим, потому что у всех есть полные права на этот файл. Даже у прочих пользователей RVX. И этот файл он ведет вот сюда вот. То есть, по сути, у нас эти два файла это одно и то же. Но этого не видно из этого вывода, вывода программы, но это я вам просто говорю. А, давайте вернемся в наш родной V. Где у нас конфигурация YBM Conf. И укажем ему, что у нас теперь будет Новая строчка. Gritter Session равен. По умолчанию у нас здесь Unity Gritter. Ну или ничего не указано. Если ничего не указано, он берет Unity Gritter. Мы сейчас скажем, то, что у нас теперь Light Display Manager. GTK Gritter. Escape. Сохранились. Перезагружаемся. И видим то, что у нас теперь окно входа в систему выглядит совершенно по-другому, потому что это уже другой гритер. Дисплей менеджер тот же самый, LightDM, но выглядит все по-другому, потому что у этого LightDM а сейчас установлена другая тема. То есть он так работает красиво с темами. Ну, мы в принципе видели, и KDE у нас умеет работать с темами. У LightDM а это все сделано намного проще, и намного меньше опций и намного удобнее с этим работать. LightDM менеджер, что мы можем подвести, какой итог? В принципе, он ничем не отличается от всех предыдущих дисплей-менеджеров, за исключением того, что у него файл конфигурации по умолчанию спрятан глубоко и заархивирован. Его нужно разархивировать и посмотреть все возможные опции. Второе отличие: я нигде не нашел, где можно настроить текст, приветствия, текст для входа в систему. И очень интересно почитал то, что пользователи тоже сталкиваются с этим вопросом. Обычно какие-то такие продвинутые админы выводят какой-то текст сообщения перед входом в систему. и Там люди писали скрипт специальный, потому что этот дисплей-менеджер позволяет вместе с собой запускать параллельно скрипты. И они писали скрипт, который выводит такой текст-бокс на окошко, просто на, на диалог входа пользователя в систему Там написаны какие-то слова Не знаю, соглашение пользователя, предупреждение Пока пользователь не щелкнет на это окошко У них недоступен ввод логины и пароль То есть админы вот так вот выкручиваются Из этой ситуации, потому что встроенного Функционала вывода текста на экран Для Display Manager Lite Почему-то нет, ну ничего страшного